Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Если судить по расходникам, сегодня у нас жесткий статист. Ну, он же транжира под ником. Прочитаю, это как врален. Карта Харьков, танк ИС-4. Тут одних расходников сразу только на 60, на, блин, на 60 тысяч серебра. Аж язык начал заплетаться. Вот такого безобразия, если только. Один могу такой позволить. И то жаба душит. Ну и золотые снаряды. Там два фугасика так. На всякий случай. Да еще как неэкономно. Уже три раза из четыре выстрелил. Все три раза без урона. Даже не попал по противнику. Вот, Наконец-то удается там как-то выцелить. Нанести урон объекту 257-му. Ну, я, кстати, как раз у себя на ИСа 4 посадил новогоднего командира Арнольда Шварценегера. А счет уже становится 0-4. Ничего удивительного. Прошло всего... Даже двух минут не прошло. Хотел сказать, прошло. Нет, не прошло. Вот, теперь прошло, остается еще 13. Ну так немного подзатихло. Там левый фланг уже все. Один Эмиль остался. Подбирается к нему. Там уже бураск, наверное, недолго Эмилю осталось. Плюс ЕБР сейчас закрутит. Только так. А счет уже 0-5. Нет, все-таки кто-то размочил счет. Колебан Кали там умудрился где-то в шкоду попасть. Я не знаю, как на колебане вообще в кого-то можно попасть. Там такой разброс у меня есть, этот танк. Выхватывает Т-10. Решает, да что я буду там сидеть за укрытиями Пошел вперед сразу В размен тут с Т-10 Не удается пробить У Т-10 в клинче, я думаю, против С-4 нет никаких шансов Поэтому он сразу решает что-то делать Надо как-то крутиться В итоге сам просто тупо подставляет бор А счет уже становится не такой страшный 3-6 19 единиц прочности остается. У 10-го немного не повезло. Придется тратить еще один целый дорогучий этот зараза снаряд. о -хо, -хо, хо какой нежданчик подкатывается тут, як ПЗ Е-100. Ну да, если успеть, успеть вот так сзади подпереть, то... Як-ПЗ уже ничего не сможет сделать Удается, удается это сделать И Су-4 Как-то он пытается там давить, выдавливать Еще одно пробитие Но все-таки он выкручивается из этой ситуации <с -3> Здесь, конечно, и Су-4 повезло ну, Як-ПЗ, может, там сильно нервничал Рука дрогнула Здесь еще подъезжает Проджетта Уже второй раз пробивает. Меньше тысячи единиц прочности остается у нашего сегодняшнего героя. Неудачно. Тут шотная, шотная яга. С четвертой просто в ударе. Вот тебе и бой только с восьмерками. Достаточно одной десятки. вот так Я к ПЗ встретил нежданчик. Бац, на тысячу прилетела ну, повезло, если четвертый один раз танканул. Прячется, прячется проджетта. Надо идти его добирать. Противники уже там окружают оставшихся последних союзников. Приходится тратить ремкомплект на то, чтобы починить гуслю. Еще и не удается проджета добрать. Опять в клинч. Разборки на ближней дистанции происходят. Счет 9-12, но если судить по прочности его оставшихся противников, не так-то и много запаса здоровья остается тоже. Ах, как в такой ситуации промахнуться ответственный момент. Сейчас фугасиком погрелю лично минус четвертый противник а уже в одиночестве из 4 остался и всего шесть снарядов да в такой ситуации ошибки будут стоить дорого тем не менее из четвертой до конца не сводится делает выстрел попадает чудеса без этого никуда не бывает таких боев без каких-то, да, вот таких моментов Пожалуйста, еще один <с> Прямо налево и направо из с четвертой раскидывает здесь свои плюхи вот Здесь конвей, конвей спрятался Сложная здесь ситуация, да, сзади бураск Спереди Конвой. но от конвей из 4 четвертой успевает и уйти возможность вот здесь от конвоя спрятаться не от конвоя, точнее от Бураска но ну, Бураск там что-то все равно где-то пытается заехать сейчас слева, справа все, пошел Бураск разряжать свой барабан нет, я не знаю, остановился все-таки ну что ты будешь делать? Какой-то трусливый Бураск, не знаю, может он боится, хотя у него 17 единиц прочности. Здесь даже легкое соприкосновение с сам 4 может привести к тому, что Бураск окажется в ангаре. Где, кстати, Як-Пантер второй? Як-Панзер, не знаю, как правильно будет его называть. Два снаряда всего, я только сейчас внимание обратил, и СС-4 остался. Да, для таких боев, конечно, у этого танка слишком маленький боекомплект. Но остается надеяться на то, только что последний противник находится в АФК. Другого шанса выиграть у иса 4 не будет. Як Пандер все по или как все ту. Не из тех мишеней, которые можно легко уничтожить. Таран. Да и с четвертой тоже Если с горочки только бы где-нибудь А, у Як -панзер как раз там на два выстрела Стоит, ну не знаю, спит, наверное Все-таки спит Ха-ха, <связано> <связано> он перевернулся Если на него получится наехать то В принципе, можно его уничтожить один разочек пробить, а потом уже добирать. Ну или повезет, и будет выстрел с пожаром. Нет, с пожаром не получилось. Ну нет, да, он там понемножку прочности отнимает из 4 Нет, что-то больше не получается. Надо немного сильнее разогнаться. Вот, минус 30 единиц. Ну, времени достаточно вот так вот. Таким макаром доковырять. Главное, чтобы нечаянно его не перевернуть. А то это будет... Фиаско. 163 единицы прочности остается у Ягдпантера. Куда поехал из 4 Он решил на него плюнуть и захватить базу, чтобы не рисковать. Возможно, так. Сейчас посмотрим за развязкой, чем же это закончится. Может быть, мне кажется, было проще все-таки вот так аккуратненько потихоньку дотаранить, но наш сегодняшний герой решил не рисковать, а то вдруг нечаянно его перевернет. Ну хотя в клинче все равно бы шансов у него не было, но тогда таранить, конечно, не получилось. Там что-то союзники я смотрю в чат пишут, пишут. Типа что ты его не убиваешь? Нет патронов. Ну и до конца боя в таком случае Остается полторы минуты Чудо я думаю никакого не произойдет Вражеский оставшийся один ПТ не перевернется Хотя может он уже да, перевернулся но Союзники никто не помогли Надежды нет Человек ушел Пить чай Хотя за это можно получить медальку. Ну, точнее, не можно, а из четвертой получит захватчика. Тоже достаточно неплохая медалька. Итак, хорошо повоевал. 8 фрагов, 8,5 тысяч урона, почти на натанкованного. Что-то там жалуется Эмиль. Броня. А, не, наоборот, броня делает свое дело. Я думал, до этого написал: броня не делает свое дело. Реклама какая-то пошла Да, всем братья С4 пишет Как раз таки игрок на этом танке Остается менее 20 секунд Игрок уже в ожидании Да, там начинается прокрутка мыши Ну а что еще делать в такой ситуации Так